Фирма BART представляет потолочную систему гриль. Основой данной системы являются несущие профиля Main длиной 2400 мм и Cross длиной 600 мм. Размер потолочной системы гриль 37 мм по высоте и 15 мм по ширине. В определите высоту, на которой будет размещаться потолочная система. При этом стоит учитывать, что расстояние от потолка до уровня подвесной системы не должна быть меньше 200 мм. По периметру помещения на уже определенной высоте установите уголок. Точки крепления уголка 500-600 мм друг от друга. Определите стену, перпендикулярно которой будут располагаться основные несущие профиля, мейны. На этой стене разместите ось, середину стены. По полученной оси сделайте разметку вправо на 300 мм и влево на 300 мм. По полученным отметкам будут проходить основные направляющие мейны и точки их крепления. По отмеченным линиям отступите от края стены, максимум 200 миллиметров, и наметьте точку на потолке. Это будет первый узел крепления несущего профиля. Далее отступите от точки первого узла крепления, максимум 1000 миллиметров, и наметьте точку на потолке. Это будет второй узел крепления несущего профиля. Третий узел крепления мейна будет располагаться на расстоянии максимум 1000 миллиметров от второго узла. Мейн крепится к потолку тремя подвесами. Для соединения двух мейнов в длину предусмотрен специальный соединитель. В полученные точки крепления установите подвесы. С помощью лазерного уровня отрегулируйте их так, чтобы они оканчивались в одной горизонтальной плоскости. На подвесы установите основной несущий профиль Main. Далее на мейны устанавливаются кросы. Обратите внимание, что в отличие от классического грильята, наша потолочная система имеет два зуба крепления. Расстояние между кросами 600 мм. Теперь в полученные квадраты необходимо установить наполнение. Для этого из поставляемых нижних и верхних профилей соберите необходимое количество решеток. Учитывая направление нижних и верхних профилей, установите решетку в подвешенную систему. Решетки в системе гриль также можно легко демонтировать. Потолочная система гриль от компании BART.